Разгоняемся потихонечку. Остыков, громыхай, не спеша. Придет парень сам желтенький трамвайчик, В вагоне дремит золотистый зайчик, Света безпередная душа. В вагоне дремит золотистый зайчик, Запыл лоцара под и мокво, Бесшумное брекание предметов И лепестки счастливейших билетов, Шуршат чьем-то счастьем отрывном, И лепестки счастливейших билетов, Шуршат чем-то счастьем отрывном Шум и толчья Привычный образ Ждущего народа Но наш травач Не сбавляет хода В не только сальчик Ты и я Но наш травач Не сбавляет хода В не только сальчик Мехнет в толпе мое лицо И растворится в жизни быстротечной И вроде бы немного до Но снова начинается кольцо И вроде бы немного до конечной Но снова начинается кольцо и снова возвращение печать Лежит на стеклах трещина паутиной И снова путь неимоверно длинный И рельсы, что никак не поменял И снова путь неимоверно длинный И рельсы, что уже не поменял Ход, слегка искрящий, желтый китаропольчик Придет сюда, где не уже мальчик Абьян за три годы в несчастье живет Придет туда, где не уколе уже мальчик